Ну вот, какое прекрасное море сегодня. Посмотрите, какой у нас песок. Белый-белый. Всех приветствую. Сегодня понедельник. Всем хочется пожелать хорошей недели, доброго настроения. Приезжайте к нам в Юрмову, на Балтийский берег, на Балтийское море, в Лепое. У нас есть. Всякого типа гостинички, где можно остановиться. Да, конечно. Когда-то было очень много гостей. Но, увы, такие дела. Дела военные. Но мы всем рады. Мы всех любим. А я вообще самая, можно сказать, нежная и теплолюбивое существо, Хотя помощи от меня, конечно, никакой. И грустно, конечно, бывает, что годы уходят. Но зато, когда я прихожу к морю, я радуюсь, просто безумно радуюсь этому чистому песку, морю, голубому небу. Да. У нас... Здесь в теплые времена, в летние, в солнечные, просто прекрасно. Ай, бегу к берегу. Мой амега уже умчался вперед, я потихонечку веду, рассказываю, потому что не знаю, запишется ли что. Как-то последнее время у меня с этим никак не получается. Все, пока.